Привет! Это следующее видео из серии про э, ИСК на 50 тысяч тысячекерей. Сегодня мы поговорим о следующей встрече, которая э, была в рамках вот этого процесса. Э, такая встреча, она является стандартным мероприятием до судебном процессе, еще до того, как происходит заседание суда. Встреча называется Бгишат Махутт. МАХУТ это расширить аббревиатура, МАХУТ и она состоит из трех букв, из трех слов. МЭМ шизе МИДА, МИДА информация. ХЕЙ шизе АРАХА, АРАХА это оценка. И тию это переводится дословно как соответствие. Стороны приходят к какому-то соответствию, да, к лучшему пониманию друг друга. На этой встрече участвовали Сторона истца, адвокат и истец. Сторона ответчика, адвокат и ответчик. И еще одно лицо, это мегашер или мега если женщина. Есть два слова гешер, мост. И вот юрист или лицо, которое помогает, да, навести мост между сторонами, опять же, прийти к эскемпшара, к мирному соглашению, к договоренностям. Этот человек называется мега-шер-мужчина или мега женщин. женщина То есть наша вторая встреча, она была, кстати, тоже по зуму, и состояла из пяти, пяти участников. Женщина-посредник, она объяснила, каким образом будет происходить встреча, и избира Мариеба мивгаш что будет на этой встрече. И после этого она сначала пообщалась отдельно с стороной истца, а потом отдельно со стороной ответчика, то есть со мной и с моим адвокатом. И э, то, что я им сказала, э, то, что она спрашивала, она спросила типа, <laughs> как это на тебя вообще свалилось? Я сказала, что я это блог. вся эта история вернула меня назад в то время, когда я только-только начинала этот блог. И я рассказала о некоторых деталях. Домашняя Шаиди Азбуху в Шатли Например, то, что я была в тот момент в декрете, да, и ещё за я одерах ле обе этот сми. Блог это был способ как-то выразить себя. Вели Эдгабери машигра и справиться с бытовухой, да. Шигра это вот как бы быт, рутина, вот это все. Вот. Ну и еще отвечала на некоторые ее вопросы, уточняющие. В целом, Мега Шерет, она не судья. Она лишь выслушивает стороны и пробует как бы немножечко сгладить разногласия. В нашем случае по требованию истца, естественно, картинка была сразу удалена с сайта, но истец продолжает настаивать на денежной компенсации, значительно превышающий фактическую ценность да, данной работы, данной картинки. И это то, о чем мы тоже говорили. Пицюй, пицюй это компенсация. Пицюй Шахэми вообще Мугзам. Пицюй, который они требуют, он преувеличен. Мугзам мы отдых, он очень преувеличен. И Мегашер передала им... И от них она передала нам, да, там вообще, знаете, такое вот хождение очень интересное, туда-сюда, в переговорах, что они хотят, что они открыты к диалогу, сиях это беседа, диалог, коммуникация, и что они хотят примириться, да, прийти к какому-то соглашению. Но ничего конкретного она нам не сказала, на этом встреча была закончена, и мой юрист позвонил их юристу узнать э, напрямую между истцом и ответчиком коммуникация э, не предусматривается. То есть если а туват элея ширут, если а да истец меюцеге представлена юристом То талийде АСУЛИФНОТ ЭЛЛЕЯ ЁЩЕЛУТ Решено к ней обратиться напрямую. И поэтому мой юрист звонил ее юристу узнать о том, о какой сумме, ну, на какую сумму они согласны. После этого он перезвонил мне и сказал, что нам еще предстоит ДИЮНГДАМИШПАТ это заседание предварительное, досудебное. На этом заседании будет уже ШОФЭТО, ШОФЭТОТ судья женщина или мужчина. И э, на этом заседании Ашуфет э, Увер Алколе ⁇ Тианот. Судья проходит по всем пунктам да, письма обвинений письма защиты. И смотрит, где есть согласие и где есть разногласие. И дальше Ашуфет э, Умецайен судья отмечает ⁇ Аасикуим, ⁇ Аасикуим ⁇ Секуим мульсекуним. Секу – это шанс. Секун – это риск. То есть он говорит, что вот здесь вот у вас шансы есть, а вот здесь вот у вас какие то риски. Говорит это обоим сторонам. Чтобы стороны поняли примерно, что и как, и э, о какой реальной компенсации может идти речь, если таки да, будет идти речь об этом. И после этого мой юрист также использовал интересную фразу за у амар Эта фраза используется в переносном смысле. Судья скажет им, что они залезли да, на слишком высокое дерево. чем Что они залезли на слишком высокое дерево, то есть требуют слишком высокой компенсации. И еще он сказал интересную фразу, что муханим лейт пашел они не очень-то собираются по-настоящему примириться. То есть они перед юристом-посредником как бы выразили свое намерение примирению, но по факту это не соответствует тому, что было в их беседе. Вот. Такие вот. Такие вот сведения. Ну и если вам интересны такие видео, вы узнаете новые слова и новые выражения, то вы напишите мне об этом внизу под видео, и мы продолжим. Также заглядывайте в инфобокс, ставьте лайк, пишите обязательно комментарии и э, подписывайтесь на канал Иврика. И также вы можете подписаться на рассылку, получить интересные материалы по Ивриту от школы Иврика и присоединяйтесь к нашему клубу. С вами была я, Виктория Раз. Bye!